Всем привет, друзья! Собрали один день грибы. Теперь на следующий день мы решили с Наташкой ехать за рыжиками. Приехали. Ходим. Пока я нашла один рыжик и один подберезовик. Так что будем искать. Я почему снимаю? Потому что я нашла такую крас красоту и хочу вам показать, поделиться с вами. Вот что это мне очень интересно. Напишите мне, пожалуйста. Смотрите. Смотрите. Какие-то грибочки. Ну, такие классные. Трогать не буду, боюсь. У Наташи у меня бегает здесь тоже. Ну, короче, пойдем. Там грибами не пахнет здесь. Значит, идем в другой лес. Грузь. Вот да. а там. Да. Да. да. А, вон, да. Вон вижу. Ага. Ну, здесь, видишь, немного их. Не как в нашем Березнике. Так, пойдем. Здесь поляну. Смотрите, какая красота. Красотища, красотища. Я говорю, ай да, Наташкина. Пойдем по полям, по лесам. Куда-нибудь придем. Куда придем. Может и грибочки соберем. Вот. Дождик моросит. Мы сегодня обещали. Наша сказала, не обещаю я много чего могу сказать. Вот, вот. Я не гидрометцентр тебе, не гидрометцентр или как? Да. Я тебе не погода, а не Алиса тебе. Да. Погоду не передаю, извините, пожалуйста. Алиса тоже ошибается, ну я тоже, естественно. Так что прогноз погоды не могу наперед заказывать. Ладно. По дороге пока мы шли к остановке. Я увидела китайки, хочу их собрать. Вишенки, если успею, тоже хочу собрать на компотике. Китайки балдю, балдю, балдю. Они вкусные с этим, компот, компот из них вкусный. Ладно, так, подходим мы к лесочку. Ой, смотрите, какая красотища. У нас очень красиво здесь. Трава скошена. Ходить возможно. Я в сапожках. Очень культурно. По грибы, по ягоды. Ну, ягод нету, естественно. Ладно, друзья. Выключаю пока. Друзья, короче, груздей, груздей набрали. Это, очень много здесь. Этих нету. Кружулик. Ну, груздей, кошмар. Умеренно. Так повытаскиваю. Вон там повытаскивал. Ужас. Здесь народ не ходит. Атаж, здесь груздей дофига. Груздей дофига. Офигеть. Что-то мы не на рыжике приехали сегодня, оказывается, а? на грузде. Да. За, э, приедем с этими друзьями. Я сейчас повытаскиваю, потом начну еще. Смотри, что, смотри, что, кошмар, что творится. Здесь, видимо, народ-то не ходит. Да, Наташ? Видимо, народ-то не ходил здесь. И, наверное, а точно, смотри, это что такое? Наступила же, ну, наступила же ведь, а? Ну, ладно, все. Будет. Вот, смотрите, какая красотуль стоит здесь. Мы с таким темпом-то грузей сейчас наберем. Да, теперь чистить буду. Так, друзья, почистим. Грузь сюда буду кидать. Здесь, видимо, Грузи Грузии место. Грузии место. Смотрите, какие они чистенькие, абсолютно чистюльки. Ой, обожу! Обожу ли я их просто? И рыжики обожжули. Чистюли. Так. Наташка бегает там уже, наверное, собрала. Абузелька пока чистит. Мы с таким темпом сейчас наберем этих грузей. И все, а. И рыжиков в другой день придется ехать за рыжиками. Считайте, пол ведра я уже набрала в одном месте только. Как вчера рыжиков набрала, в одном месте 5 литров. Так и это. Так, червивый, но это стопудов червивый. Вот эти. Ну, а нам большие-то в принципе и не нужны, так. нам такие еще стюлки нужны. Эй, вот Этот стопудов чистый. Тоже видно, видно они даже такие класснющие. О, вот это мы попали с Наташкой на такое классное место. Ну это, естественно, сердивая щестулька. красоту красотули идите к мамуле. О, чистенький какой. Сейчас посмотрим шляпку саму. А Чтобы грязный не таскать. Ай, грязный, говорю. Червь... О, блин, прелесть. Прелесть, друзья. Ну, они видны сразу, не червивые, они белые-белые. У нас там уже березники э, этих, как его, грузей понабирали, народ-то. Там же у нас весь поселок ходит, можно сказать. Вся заречка наша. И ну, абсолютно чистые. Абсолютно чистюли. Так, друзья, пойду дальше чистить. Друзья, мы походили меньше часа. Я уже набрала полные ведра. Смотрите, какая поганка. Классная, красивая. Я говорю, Наташа, я поехала, у меня полный. У нее тоже полная. Мы сейчас домой поедем. Приехали за рыжиками. Я говорю, спасибо духу леса. И кстати, как я ему говорю благодарность, всегда у меня грибы идут. Вы не думайте, что я шизик? Я не шизик, ну потому что факт есть факт. Опа! Смотри, какие... Смотри, какая красота! О, Вот это, да, я это пофотографирую сейчас. Ой, как красиво! Поганки-то! Как их называют, Наташ? Красные, ты как? Конечно, здесь очень много нотов! Красноголов! Ой, мухоморы, точно у меня с башки все вылезло! Я знаю, что такое подосиновики, дорогая. А это забыла. Ладно, сфоткаю и пойдем дальше. На остановку, наверное, пойдем. Чтобы разговаривать. Короче, друзья, грибы кучками растут. Грязненькие, но ничего, мы их отмочим. Отмоем. Такой подберезовик нашла. И душа у меня не стерпела. Естественно, я его возьму с собой. Так вот, надо рыться. Ну, это, естественно, плохой. Так, вот это хороший. Должен быть. Да, чистенький, беленький. Вот они кучками растут. Мне, конечно, желательно малюсик вот таких. А -а -а, не падай. Так, бывает прям кучи-кучи, пол ведра вот за раз наберешь. Мы меньше сейчас, и, друзья, я просто в шоке. Здесь народ не ходил, здесь народ не топтал тропу. Здесь земелька. Это как поросенок все. Рыскаешь, рыскаешь, все руки вон какие. Ну Ничего. Нам это не страшно. Метра отошла. Вот буквально, смотрите. И вот здесь груздишки. Вот я говорю, их вот так вот ковыряешь. Вот они. Вот они. Холмочки. Холмушки наши. Холмики, то есть холмушки, говорю. Ой, друзья, как я жалею, что я сегодня пакеты не взяла. Вы просто не представляете. Ну ладно, домой поедем. Даринка ведь дома все-таки. Друзья, короче, вот набрали. Вот мое ведро. И это мое ведро. Это Наташкина. Пакеты ведро. Набрали, все, куча, все, хватит. Я говорю, стоп, стоп. Наташа, едем домой. Время 9 часов, мы приехали в 8, пришли сюда в 8, 3, а мы выехали в 8, 8, 8, да, так мы что это за полчаса собрали? Ну, шарик полчаса, да, ну, да, пока в пока там вот, ходили, да, пока мы там вот да, представляете, друзья, вот так вот набрали, и мы очень довольны, я говорю, все, мы едем домой, ура! Дети у меня обрадуются. Я вчера в Березняке ходили, мы вчера с Наташкой. Наташа, часов три? Четыре? Шаса три? Четыре? Ну, в двенадцать в первом уже, мы-то пошли-то. А во сколько мы пошли-то? Восемь. Восемь. А, да. Ну, по три ведра зато собрали. И, короче, всего помаленьку, а здесь теперь уж не помаленьку, здесь конкретно по многому вышло. По-многому вышло у нас, друзья. Так что я сейчас пойду этими работать. Ручками с груздяшками. Завтра собираемся опять за груздями может, за рыжиками. Я не знаю, что попадется, друзья. Что попадется, конечно, мы смеемся, мы просто смеемся, мы хотим просто сходить еще раз за рыжиками и собрать. И потом вот нам-то хватит. Потом мы будем за пятами ждать, да, Наташа? потом будем. Вы... Да. И все, и у нас гриб будет нынче. Будет Ладно, все. Грибной... Пока-пока. Руки грязные. Короче, друзья, теперь сидим и ждем на остановке. Вот. Вот. Нас двое. Ждем и думаем, во а сколько маршрутка едет. Наташка говорит 10. 9 она выезжает, 10 она здесь. Здесь, да? А сейчас сколько? 9.35. А, тогда это осталось. -то. Как раз отдохнем. Дождик вон идет. Мы под крышей сидим. Видите? Хорошо здесь. Отдых. В принципе, я и не устала. Ты устала? У меня спина нога. А, у тебя спина. Ты болеешь. Болит, у тебя спина да? Ладно, все, теперь буду закатывать груздишки. А, замачивать. Ты, кстати, сколько их замачиваешь? Кто-то говорит два дня, кто-то говорит сразу промывает. У нас там мы уже мы стоим на отец звонит, спрашивает, грибы собрали, нет? Ой, дождь какой сильный. Ну, надо, денежку не послашь? Ладно, все, друзья. Это